Друзья, по поводу личных финансовых целей, их нужно ставить правильно, с учетом того, что у нас есть шесть ключевых потребностей, которые не требуют удовлетворения кота, какая из нас является ключевой. Давайте я еще раз напомню их, это безопасность, разнообразие равно вкус жизни. Значимость, моя собственная значимость, любовь, развитие и внести вклад. Ну, благотворительность. Друзья, знаете еще, что самое интересное? Стандартный подход, стандартный, вот как я сказал, путь, по которому прошел я и путь, по которому идут большинство людей. Связано с тем, что идут вот сверху вниз. Да? Безопасность, на разнообразие, значимость, любовь, развитие, внести вклад. А, как это говорят, богатые, когда ну, там, богатые спикеры, какие-нибудь миллионеры приходят, да, то есть начинают учить, они говорят, ребят, вот я состоявшийся там в какой-то степени человек, да, то есть я миллиардер, подтвержденный форбсе. Вы меня спрашиваете, куда вкладывать деньги, и, и я вам скажу, куда вкладывать деньги. Но просто вы этого не сделаете. Почему? потому что мозг не готов, но опять-таки здесь люди активны, да? здесь люди пришли рабочие. Еще раз, если хотите движения скоростного, мы еще будем об этом обязательно говорить, как можно увеличить скорость движения, но если вы хотите скоростного движения, нужно начинать не с безопасности и любви, а нужно начинать вот снизу вверх, да? внести вклад, развиваться. Любить, ну, значимость, она сама придет в какой-то степени, просто нужно ее под контролем. Появится разнообразие и появится безопасность. Смысл жизни появится. Появится смысл жизни, и доходы будут расти в разы и на порядок. Поэтому хотите реально лайфхак, это действительно начать, начать нужно с того, что для себя в приоритете, в приоритет поставить, вот, внести вклад и в развитие, свое собственное развитие. При, при этом, опять-таки, развитие, оно может же опять-таки заключаться не только в, в каких-то тренингах. да, Конечно, тренинги они более эффективны, но опять-таки это чтение литературы. Поэтому это некий такой лайфхак. Поэтому, друзья, пожалуйста, пользуйтесь, используйте. И смотрите, где действительно. Так как я прошел путь, это действительно был мой путь, я это признаю, были свои пути и были свои ошибки на этом пути сделаны. И просто другой вопрос, что я считаю, что я прошел это достаточно достойно, взаимодействие с партнерами, с партнерами в семье, с друзьями. И в этом случае, соответственно, я прошел путь сверху вниз – безопасность, разнообразие, значимость, любовь, развития и внести вклад. И я знаю, что когда у меня возникали критические времена и начался значительный рост, я эту историю часто рассказываю, наверное, многие уже слышали. Я говорю, что вносить это надо развитие, ну, начинать с развития и внести вклад в других людей. Окей, друзья, давайте непосредственно переходим к личным финансовым целям. А нового, ничего не придуманного. Есть две градации финансовых целей. То есть первая градация, которая есть у Бода Шефера и у Роберта Киосаки, она ну, тем или иным образом пересекается, и они, соответственно, называют три уровня финансовых целей. Первая ⁇ это финансовая безопасность, вторая ⁇ это финансовая независимость, и третья ⁇ это финансовая свобода. То есть первая ⁇ это финансовая безопасность ежемесячная, то есть сколько мы тратим в месяц, тратим в месяц 100 тысяч рублей, умножить на 6 получаем финансовую безопасность 600 тысяч. Финансовый достаток – это ежемесячные расходы, умноженные на 75. Что это значит? Это значит, что половину ваших расходов, которые вы получаете, половину ваших расходов приносит вам пассивный источник дохода. Финансовая независимость – это ежемесячные расходы, умноженные на 150. Получаем цифру в 15 миллионов рублей. И, пожалуйста, финансовая свобода, сколько мы хотим тратить в месяц, умноженная на 150 и абсолютная финансовая свобода, мы вообще себе ни в чем не отказываем. Итак, давайте мы сейчас запишем через дробь ваши цифры финансовой безопасности, финансовой независимости и финансовой свободы. Когда люди составляют а, свои финансовые цели, а, выполняют данное практическое задание, то в этом случае а, есть вещи, которые не учитываются. ежемесячных расходах из моей практики не учитываются расходы на развитие, расходы на вкус жизни, то есть развитие – это, как правило, обучение, люди не знают даже куда пойти на обучение, и расходы на отдавание. Вы записали цифры, я очень вас прошу, в этих цифрах выделите в процентах, лучше в абсолютных цифрах выделите цифры, которые вы будете выделять на развитие, на образование цифры, которые вы будете выделять на вкус жизни. А мозгу нужно топливо, да, то есть когда вы посчитали сколько ваши текущие расходы, и в этих расходах у вас не учтено деньги на образование, не учтено на развлечения на вкус жизни, да, чтобы жизнь была прекрасная, чтобы вы кайф получали прямо сейчас, прямо сегодня. Тогда учтите их или добавьте к расходам, или соответственно выделите долю этих расходов. И сделайте это прямо сейчас. Если говорить о том, сколько у меня это идет, на развитие 10%, на вкус жизни 10%, кто там в Инстаграме на меня подписан, есть у меня такой хэштег «Награди себя за профит». Да? Какая-то интересная идея, заработал, считаю, что все, заработал. Чем бы себя порадовать? Наушники купил, телефон купил, не знаю, на Мальдивы съездил, кто не Робинсу на тренинг съездил в Лондон. То есть совместив, кстати, обучение с вкусом жизни, да? то есть приехал на тренинг, взял машину в аренду, махнул 900 километров на Эдинбурге на спортивной машине, посмотрел еще Шотландию, не знаю, посидел там виски попил, к примеру. Поэтому Обязательно это нужно закладывать расходы на развитие, на вкус жизни и на отдавание на благотворительность. Впишите эти расходы и обязательно в личном финансовом плане начните с того, что уже сейчас нужно действовать. Если вы хотите иметь результаты, как, не знаю, как у меня, у моих клиентов, то в этом случае я рекомендую таким образом непосредственно смотреть и ставить, закладывать параметры финансовых целей. Итак, ну как я уже говорил, у меня из общих доходов получается по 10%. Не из общих расходов 10%, а из общих доходов у меня это идет. И это действительно круто позволяет, во-первых, развивать мышление, развивать собственные мозги. Это получается круто отдавать, потому что в этом случае получится, что ну, находится самореализация в этом. И вы поймете, как это круто радовать самого себя. Из разряда там. Мы просто ездили вот сейчас в отпуске были. У меня няня, да? То есть, ну, для нее, допустим, зарплата, там сколько у нас получается, где-то 3000 рублей в день платим, да, няня? То есть, для нее заплатить 6000 рублей для того, чтобы прокатиться, не знаю, на парашюте, на парасайлинге, 100 долларов заплатить, да, это переборно. То есть, она не может два дня работы отдать на это. Соответственно. Просто элементарно, для меня это не акти какая большая сумма. Я вижу горящие глаза, мне это приятно сделать. Когда делаете приятно, и вам это возвращается. Ну, то есть тоже об этом еще будем говорить, но, наверное, только уже не в рамках текущего поста. Поэтому это нужно сделать для того, чтобы правильно составлять личный финансовый план. То есть эти параметры непосредственно нужно закладывать в ваши расходы, которые опираются от дохода.